У вас большой участок, и вы хотите создать центральную композицию или изюминку ландшафта в своем саду, парке или коттеджном городке, локацию или зону, которая будет привлекать вас, ваших гостей или покупателей, где можно гулять, созерцать и наслаждаться атмосферой природы. Мы студия ландшафтного дизайна Костя Юдина, и мы предлагаем нестандартное и смелое решение создать декоративный пруд природной стилизмы. Мы занимаемся созданием водоемов уже более 20 лет, и за это время нам удалось стать одними из лучших в этой сфере. За время работы с водоемами мы разработали технологию очистки воды, которая позволяет достичь максимальной прозрачности, естественным способом без добавления химии, что позволяет одновременно иметь прозрачную воду и содержать карпов. За 20 лет работы с водоемами мы разработали свой художественный природный стиль. Разработали технологию создания чаш, которая позволяет сохранить ее надежность и прочность, при этом оставив ее природную форму. За 20 лет работы в этой узкой сфере нам удалось собрать лучших специалистов, архитекторов, дизайнеров, инженеров – экспертов по строительству и эксплуатации водоема. Наша компания выполняет полный цикл работ, начиная от проектирования и заканчивая строительством. И сейчас мы находимся рядом с водоемом, который мы строили в 2019 году в парке Новая Софиевка в городе Умы. Объем данного водного сооружения составляет 1500 квадратных метров. И самой большой сложностью было высокий уровень подводных вод, что в принципе вынуждало нас к строительству железобетонной чаши. Но э, железобетонная чаша на 1500 квадратов – это достаточно дорого. И чтобы уйти от этого решения, мы создали дренажное поле с системой насосов, которая откачивала воду из-под чаши, что позволило сэкономить и значительно ускорить процесс строительства. Здесь в теле водоема спрятано два технических помещения. В одном расположена насосная группа, во втором фильтрация. Все сделано так, чтобы эстетика озера оставалась пейзажной. Все технические сооружения спрятаны или задекорированы. Надо отметить, что это принципиальный подход нашей компании к размещению технических помещений в теле водоема или водопад. Тем самым визуально делая их частью общей композиции. Главным преимуществом создания подобного водоема является его природный, естественный вид, атмосфера спокойствия и релакса. Ведь живя в мегаполисе, находясь в постоянном напряжении, бесконечном потоке анализа, поступающей информации, нам так необходимо периодически отключиться от этого. И мы интуитивно стремимся к природе, создавая ландшафтный дизайн парка или сада с пейзажным озером, мы создадим дикий уголок природы, который так нужен людям, чтобы ненадолго замедлиться, расслабиться и получить удовольствие от жизни. А теперь давайте поговорим конкретно и о цифрах. Стоимость подобного водоема от под тысячи квадратов будет составлять. 200-250 долларов за квадратный метр под ключ. Стоимость входит в полный цикл работ, начиная с проектирования, заканчивая сдачей объекта. Срок изготовления подобного водоема составит 4-5 месяцев. Миссия нашей компании создать как можно больше природных и пейзажных мест в этом мире. Давайте сделаем это вместе. Я Валерия Ванюк, директор студии ландшафтного дизайна Кости Юдина. И я жду вашего звонка.